Шокирующая десятка от Саксабанк. Эксперты инвестиционного банка в 13 раз сделали свои провокационные прогнозы. Они вызывают дискуссии о неожиданных и самых маловероятных событиях, которые в будущем в теории смогут повлиять на динамику инвестиций. Так, по мнению аналитиков банка, в следующем году биткоин заметно подорожает. Дело в растущей популярности криптовалют. Как следствие, инфляция в США должна вырасти, а ФРС, в свою очередь, повысит ставку и доллар выйдет к новым максимумам. Тогда на развивающихся рынках начнется эффект домино, особенно в Китае. Он будет искать альтернативу бумажным деньгам и будет избавляться от чрезмерной зависимости от монетарной политики США. Сейчас за один биткоин дают 766 долларов, а вот когда в 2017 году Москва и Пекин признают биткоин частичной альтернативой доллару, его стоимость вырастет в три раза от текущего уровня до 2100 долларов.